Планирование обновлений Зомбикс выпускается уже совсем скоро Есть 13 обновлений, большое количество персонажей и так далее Но как мы будем планировать обновления? Итак, Прежде всего скажу, что после выпуска демо демонстративной версии Зомбикс будет обновляться каждую пятницу. Это будут мини-обновления, исправления багов или частичное обновление, а глобальные, скорее всего, будут 1-2 раза в месяц. Также, что хотелось бы отметить, так это то, что у каждого обновления, будь то мини или макси, будут свои названия. К примеру, в выпуске демонстрации Зомбикса, версия 0.0.0, .0, .0, .0, 0, начальное обновление. При каждом обновлении будет новая статья, а фото, название, отдельная версия и два сайта. Будет все. На сайте с нашими играми и сайт по игре. Все ссылки в описании. Всем удачи, сладкого провождения в игре.